Носится государственный флаг России, знамя победы и знамя вооруженных сил России. Вносятся грамоты о присвоении городам Владикавказу, Ельне, Ельцу, Малгобеку, Ржеву почетного звания город воинской славы. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые товарищи. Сегодня здесь в Кремле, в екатерининском зале будут вручены грамоты о присвоении высокого звания город воинской славы. Этот почетные и долгожданные награды, эти долгожданные награды по праву удостоены такие города, как Владикавказ, Ельня, Елец, Молгобек, Ржев. На самых разных этапах нашей истории защитники этих городов, российские войны, проявили беспримерное мужество и героизм. Сегодня, 7 ноября, в день годовщины исторического парада на Красной площади, мы отдаем Дань уважения всем, кто с оружием в руках боролся за честь и независимость Отечества. Бережно собирал и хранил память о ее защитниках, возрождал страну в трудные послевоенные годы. Всем, кто и в наши дни трудится для ее достоинства и блага. В череде тяжелых сражений и славных побед Великой Отечественной битва под Ельнии имеет особое значение. Здесь, на Смоленской земле, в 1941 году особенно ярко проявилась подлинная сила нашего народа. И здесь фашистская армада потерпела свое первое поражение. Этот успех вселил уверенность в силы нашей армии, в боевые возможности войск, укрепил дух в тылу. Среди городов удостойных высокого звания древний город Елец, не раз встававший на пути иноземных захватчиков. Из истории известно, что когда в 1395 году город осадил несметное войско Тамерлана на защиту Ельца, вышли все его жители от мала до велика и ценой своей собственной жизни остановили продвижение врага вглубь русской земли. И во время Великой Отечественной Елец вновь показал, что достоин своей славной ратной истории. Его жители героически противостояли захватчикам. Бои под Елецом стали одной из ярких страниц московского сражения. Мы также никогда не забудем битву на Ржевском рубеже, надолго задержавшую дивизию вермахта на подступах к столице. Благодаря стойкости и ценой огромных потерь Защитники города не допустили второго наступления на Москву. Теперь несколько слов о Владикавказе, о Малгобеке. В военной науке есть такое понятие, как перехват инициативы, то есть решительный перелом в вооруженной борьбе. И сражения за Владикавказ и Малгобек стали именно такими решающими событиями. С поражением элитных гитлеровских полчищ. На Кавказе провалилась немецкая операция Эдельвейс. Были спасены нефтяные промыслы страны. Войска за Кавказского фронта сорвали планы врага, не позволили ему перебросить силы под Сталинград. Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать самые теплые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствуют в этом зале. Всей своей жизнью вы не раз доказывали, что наша страна всегда умела себя защитить и сплотиться, собраться в один кулак и перед общей бедой, и перед большой совместной работой. Эти вековые традиции – самое ценное, что перешло от вас к потомкам, и что, без сомнения, будет и дальше передаваться от одного поколения к другому. От всей души поздравляю всех фронтовиков и, конечно, жителей городов, удостоенных высокого статуса город-воинской славы. Они получают его сегодня по полному праву, получают за свое славное прошлое и за нынешнее бережное и заботливое отношение к исторической памяти нашего народа. Поздравляю вас.